А теперь переходим ко второму вопросу уже непосредственно. Я предоставляю слово Шевченко Евгению Александровичу. Это, это касается жалоб Санкт-Петербургского регионального отделения Яблоки, да, и политической партии Яблоко. И у нас будьте добры, пожалуйста, в режиме видеоконференции. Да, у нас вот да, Алло Викторовну Егорову выведи заместителя председателя. Я еще раз хочу спросить Алла Егоровна, точно Виктор Александрович в полном здравии все нормально? Я уже да, соскочил. да, он в совещании по антитеррору. Да, понятно. Значит, Олег Олегович Зацеп, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Гарбусов Александр Васильевич, председатель КМО измайловская И Воробьев Виктор Викторович, он находится в ЦИК, да, представитель заявителя. да. Вчера у нас выступал на рабочей группе, ну и продолжит. Да, пожалуйста, Евгений Александрович. Александр, если позволите, сразу по второму и по третьему вопросу, с учетом того, что вчера обсуждение было достаточно подробно. Мы, да, пожалуйста, того, давайте по второму факту. Жалобы имеют там схожую очень, природу. Да, присутствие, ты же самый, прости, только у нас еще дополнить. Нет? Не пришла морская. Члены кому морская не пришла. Не пришла. Морская. Да. Не пришла. Да, хорошо, все равно. Да. Понятно. Пожалуйста, там Уважаемые много коллеги, общих вопросов. Центральную избирательную пожалуйста. комиссию России поступили две жалобы Санкт-Петербургского регионального отделения «Яблоко» и нескольких кандидатов, выданных указанным региональным отделением на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которыми оставлены без удовлетворения их жалобы на решение об отказе в регистрации в принятые ИКМО Измайловская и ИКМО Морское. Должен сказать, что жалоба по ИКМО «Измайловской» рассматривается нами в полном объеме, так как никто из заявителей не обращался в суды, а жалоба по ИКМО Морское рассматривается нами в сокращенном видит так как из пяти заявителей э, двое э, только не обратились в суды ну по одному есть сомнения но на, по информации на сегодняшнее утро из Василия островского суда ал виктор может быть подскажет если вдруг другая информация вот, в течение часа произошла э, одно решение одно заявление оставлено без рассмотрения так как заявитель не уплатил до сегодняшнего момента государственные пошлины. Поступившие жалобы во многом схожи, поскольку основанием для отказа в от регистрации как в одном, так и в другом случае стало несвоевременное уведомление избирательной комиссии о проведении конференции регионального отделения, на котором были выдвинуты кандидаты. При этом развитие событий в каждом случае носило достаточно запутанный характер. Так ни избирательное объединение, ни муниципальные комиссии не смогли определиться с тем, по какому адресу все же необходимо направлять извещения о проведении конференции. Также отсутствовало единство в вопросе о том, какой адрес электронной почты является официальным адресом муниципальной комиссии. В результате этого пришли даже замешательства работники почты, которые стали вручать телеграммы, направленные к мулицам, которые по заявлениям самих ЭКМОК к ним никакого отношения не имеют. Внимательно рассмотрев поступившие жалобы, Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о том, что ряд обстоятельств, имеющих важное значение для вынесения правильного решения по данному вопросу, не был должным образом исследован Санкт-Петербургской избирательной комиссией при вынесении обжалованных решений. В частности, не были исследованы обстоятельства, касающие порядка доведения до участников избирательного процесса, сведений об актуальных адресах комиссии. Также не были установлены лица, уполномоченные на получение почтовых отправлений в муниципальных комиссиях и ряда других важных для такого непростого случая обстоятельствах. Рассматривая жалобу одного из кандидатов, которым было отказано, в том числе по причине того, что им в комиссию была представлена копия паспорта, который, по мнению муниципальной комиссии, недействительным, не городская комиссия не дала этому факту какую-либо оценку. А ведь этот вопрос... Достаточно давно, если быть точным, с 31 марта 2011 года урегулирован в э, постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 5, если не ошибаюсь. В такой ситуации вполне логично представляется обжалуемое решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии отменить, обязав при этом повторно рассмотреть вопрос по существу, в том числе исследовав всю совокупность обстоятельств, влияющих на принятие действительно законного и обоснованного решения. Также при повторном рассмотрении следует учесть судебную практику, складывающуюся в ходе текущей избирательной кампании на территории Санкт-Петербурга, в том числе по исковым заявлениям лиц, которые одновременно обратились и в Центральную избирательную комиссию, и в Василия Сровский суд по аналогичным ходатайствам. Еще хотел бы вернуться к нашему разговору, к нашему предложению, которое мы высказывали представителям в данном случае тоже партия «Яблоко». Все-таки, когда есть такие вопросы, которые требуют обращения в судебной инстанции, нужно обращаться в судебные инстанции, потому что в силу своей правовой природы Центральная избирательная комиссия не обладает теми полномочиями, которые обладают следственные органы и судебные органы. Вот с учетом этого предлагается соответствующее постановление, которое мы вчера с вами достаточно подробно обсуждали, принять. Спасибо. Да, извините, да. Евгений спасибо большое. Да, ну что, коллеги у нас в Санкт-Петербурге, Алла Викторовна, хотите что-то добавить или на... Я хочу слышать, вроде мы так подробно все обсуждали, всегда заявитель, очень да. Очень... Кто хочет, если кто-то считает необходимым что-то добавить, пожалуйста, алла викторовна есть у нас желание там, или у кого олега олеговича там, или... или все уже вчера мы так а виктор, хот... не включен микрофон виктор викторович вы хотите да, тогда да сейчас положено представить слово в общем то виктору викторовичу воробьеву представьте если вы считаете это необходимым считаете ну пожалуйста да пожалуйста конечно Уважаемая Александровна, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии, уважаемые присутствующие. Вы знаете, я хотел бы начать с очень короткого ленического отступления. Он заключается в том, что у меня сегодня чувство дежавю. Но оно не потому, что мы вчера встречались, а потому что я стоял на этом месте ровно пять лет назад, когда проходили прошлые муниципальные выборы в Санкт-Петербурге. И мы обсуждали ровно такие же безобразия на избирательной кампании. И ситуация к лучшему с тех пор не изменилась. Что касается ситуации с извещениями о партийной конференции на этой избирательной кампании, то история с внезапными изменениями электронных почт избирательных комиссий муниципальных образований приобрела, как мне кажется, характер эпидемии. А Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила несколько десятков решений избирательных комиссий муниципальных образований по а, аналогичным обстоятельствам. Это муниципальная округа Коломна, Коломяги, Академическая, Владимирский округ номер 78. Я могу продолжать, их очень много. Аналогичные вопросы были предметом рассмотрения и Санкт-Петербургского городского суда. А, причем эти вопросы он рассматривал в том числе и по первой инстанции. Поэтому эти решения будут проверены, я так полагаю, Верховным судом Российской Федерации. Но у меня нет сомнений, что они будут оставлены в силе. В частности, в решении Санкт-Петербургского городского суда по делу номер семь суд указал, что он также учитывает, что электронное письмо с извещением было направлено по тому адресу избирательной комиссии муниципального образования, который избирательная комиссия отрицает, с которого поступили возражения в суд, по рассматриваемому делу. А, такие же обстоятельства нашли а, подтверждение и при рассмотрении дела по другому муниципальному округу в деле номер 138 этого же года у другого судьи. Вот Мне кажется, что ну, это просто как неприлично уже, если честно. Мне кажется, что это уже как-то неприлично так, со стороны избирательных комиссий муниципальных образований. Что касается конкретно округов Морской и Измайловской, здесь mm -hmm. мы имеем дело с ровно такой же ситуацией, и в материалах, которые были mm -hmm. предметом рассмотрения рабочей группы Центральной избирательной комиссии, были представлены акты осмотра сайтов комиссии, которые фиксируют, что именно тот адрес электронной почты был использован, который был опубликован избирательными комиссиями. Что касается адресов, по которым направлялись телеграммы, это официальные mm -hmm. юридические адреса, избирательных комиссий, и партия получила уведомление о вручении, и не было оснований полагать что-то иное. Поэтому я, ну, нет, у меня нет, нет сомнений, если честно, что жалобы по этим двум округам подлежат удовлетворению, но мне кажется, что вот общая ситуация, она, конечно, требует какой-то реакции со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии, может быть, центральной избирательной комиссии, потому что вот она, правда, приобретает массовый характер mm -hmm. с вот этими изменениями адресов электронной почты и адресов места нахождения комиссии. Спасибо. Все, да, Спасибо, Игорь Иванович. Я вам вопросы сейчас задам. Есть вопросы. Значит, нету. вы, да, несколько вопросов к вам. Будет ли партия «Яблоко» предлагать, с учетом того, что вы знаете, что муниципальные комиссии, они не входят в нашу вертикаль избирательных комиссий, это... Нельзя, так скажем, систему самоуправления будет ли партия яблоко э, предлагается в законодательный орган санкт петербурга предложение о том чтобы ну скажем изменить эту ситуацию чтобы у центральной избирательной комиссии у городской избирательной комиссии ну скажем некую вертикаль более жесткую сделать было больше полномочий наводить там порядок будете это делать или нет вы считаете надо это делать или нет я полагаю, что определенные коррективы, конечно, должны быть внесены в, в, быть в законодательство. Да? Однако у -у -у. я могу сказать, что даже действующее законодательство у -у -у. позволяет э, исполнять у -у -у. Э, муниципальным комиссиям все эти полномочия, если они их исполняют добросовестно. Да, теперь следующий вопрос. Я понимаю, что следующий вопрос. Вы говорите, что ситуация не изменилась. С 2014 -го года. Да, мы хотя работаем с 2016 -го года, но очень принципиальную оценку тому, что происходило на муниципальных выборах 2014 -го года, мы давали, изучили полностью для того, чтобы не допустить ее в нынешнем сезоне, как говорится. Да, и зная тяжелейшую ситуацию, какая там есть, я так полагаю, что... Егора Сберко много сделала, Центральная избирательная комиссия. Именно благодаря нашим усилиям мы ее переломили, да, еще много там есть безобразий. Несмотря на то, что на наши ограниченные довольно полномочия помешательством именно ВИКМО. Вы не хотите это видеть? Вы, когда вы стояли пять лет назад, скажем, мы уже это привозили цифры, была ли такая реакция? Было ли восстановлено столько ваших коллег? Или вы считаете, что как тогда, скажем, ваши обращения не имели большого смысла, так и сейчас? Вы уж будьте честны по всем направлениям. Вам э, оказали содействие или не оказали? Восстановили многих или не восстановили? Сколько зарегистрировано? Вы тогда, пожалуйста, будьте как-то более справедливы или как-то не, не так односторонние. Я понимаю, что трибуна ЦИКа, она прекрасна для... Э, очередных, ну, скажем, заявлений, но в них тоже надо быть честны. Разве, мы не, разве вы не видите, какие изменения идут именно благодаря нашим усилиям в той ситуации, которая там в Санкт-Петербурге сложилась на муниципальном уровне? Я прекрасно вижу ну, Александровна ну, усилия ЦИК что... России, но э, я хочу отметить, что когда мы говорим о том, что невозможно ничего сделать с муниципальными комиссиями, мы почему-то всегда забываем, какой процесс назначения членов этих комиссий. А мы прекрасно знаем, что избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, уважаемые коллеги в Петербурге, принимает участие в этом процессе всякий раз. И многие из тех членов избирательных комиссий, к которым есть нарекания, были назначены даже этой весной. В Но, том числе в печально известном муниципальном округе и Может быть, вы и забываете, мы об этом не забываем. И я думаю, поскольку очень много пред представителей Яблока, тоже числе в этих комиссиях, есть представители в собрания Яблоко, я э, полагаю, что возьмите тоже под контроль со своей стороны то, что вам извините, вам подвластно. Хорошо, коллеги, у кого вопросы? Да, Николай Иванович, пожалуйста. Виктор мы готовы минут через десять дать список избирательных комиссий, муниципальных. Да, и Санкт-Петербургской комиссии можем сколько человек дней мы там провели, и член Центральной избирательной комиссии, и представители аппарата, в том числе непосредственно в муниципальных комиссиях, скажите, пожалуйста, сколько представителей фракции Яблоко и кто поименно и в какой комиссии был хоть один раз в момент возникновения конфликтных ситуаций там? Сколько у вас человек во фракции? Я, к сожалению, или к счастью, наверное, к сожалению, не являюсь членом руководящих органов вас... Яблока, но я могу ну, пояснить, вы же выступаете что, за защиту что в Законодательном яблока. собрании Санкт-Петербурга... Вы, вы скажите, сколько человек, Пр... Санкт... сколько представителей Яблока есть в Законодательном собрании города Санкт-Петербурга? Есть они там? Да, там есть Скажите, пожалуйста, яблока. вы представляете интерес, обвиняете ЦИК в невмешательстве тех действий, которые есть. Я вас спрашиваю, эти представители в законодательном собрании, в высшем органе власти в, э, на территории Санкт-Петербурга, кто из них хотя бы один день и в какой комиссии провел, борясь с теми нарушениями, о которых и вы, и мы говорим? Скажите, пожалуйста. Руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Лазаревич Вишневский э, проводит практически каждый скажите, день. скажите, в какой комиссии когда и сколько времени? Вот скажите хоть одну комиссию. А это общая фраза, они меня, конечно, интересуют, но не очень. Скажите, в какой комиссии, в какой день он навел порядок? Я вам назову десятки комиссий, где мы были, наводили порядок, вплоть там до того, что чуть не замки изламывали. Скажите, в какой комиссии вы навели порядок представителями яблоки, «Яблоко» в ЗАГС собрание? Спасибо. Да, я просто... О чем хочу сказать? Больше, чем с партией Яблоко, с ее представителями, больше, чем с ней мы не занимаемся. Это самое. То есть больше всего. Моментально откликаемся на все. Мне даже ночью пришлет Слабунова смс Я тут же напрягаю своих. К одной из кандидатов, уж не буду говорить в каком городе, не буду говорить и как ее фамилия. Вот буквально, вот позвонила там уже поздно вечером, тут же я на... рано утром напрягла своих, тут же Позвонили ей выехать чтобы ей помочь там все. един сказал я занята будем ждать ну подождите мы, наши сотрудники сидели несколько часов ее ждали то есть не рада была сначала обращаются за помощью а потом извините мы понимаем когда мы пытаемся оказать помощь не всегда ну скажем желательно лучше в очередной роль сказать что опять цик не сработал обвинить в чем то чем я, мы не ждем спасибо, но чем справедливо принять ту помощь, которая действительно требуется, и адекватно на нее отреагировать, потому что в интересах кандидата. Поэтому уж столько внимания, сколько партии «Яблоко» по всем регионам выделяется, я не знаю, меня уже миллион раз все за это, вот, лично меня за это упрекали. А что, по Санкт-Петербургу тем более. Поэтому я думала, что вы, по крайней мере, мы сейчас, вы выйдете и скажете конкретно по тем, вы выступаете здесь. Мы почему правильно Николай Иванович сказал? Или вы выступаете по конкретным жалобам, которые мы рассматривали, и вы детально их разобрались. И вы выходите и говорите, что еще мы, может быть, не учли при своем решении. Что еще надо, на что обратить внимание. Если вы вышли с лозунгами, тогда будьте добры, отвечайте, если вы на партийные лозунги, отвечайте на те вопросы, которые вам задают. Пожалуйста, коллеги. да Николай Владимирович. Спасибо, Александр. Ну, я прежде всего хочу сказать, что, наверное, мой вопрос вызван тем обстоятельством, что представители СМИ знают меньше, чем мы с вами, уважаемые коллеги, которые вчера более двух часов на каждой из обсуждаемых вопросов на рабочей группе имели возможность выяснять все нюансы и детали. Поэтому я постараюсь так задать вопрос Виктору Викторовичу, чтобы с одной стороны не возлагать на него всю ответственность за деятельность партии яблоко и ее разнообразных руководителей персонально на него но тем не менее раз он начал с лирического отступления насчет дежавю, да. да, вот э, виктор викторович э, в свое время э, я тоже занимался политической деятельностью в том числе занимался организацией выдвижения кандидатов в различные органы Власти, да? И в свое время получил горький урок, когда э, фактически все региональное отделение партии, в которой я состоял, э, не получило возможности участвовать в выборах муниципально в городе Москве, потому что извещение о конференции, которую двигала кандидат, было направлено... Вот, путем факсимильной связи и электронных э, писем. Вот. Ну и значит, вот мы получили. Ну, есть такая пословица в отношении того, кто учится на своих ошибках. Вот, я тогда не сумел на чужих ошибках научиться, да, получил свою собственную ошибку, но мне хватило на долгие годы. Я не случайно вчера задавал Екатерине Михайловне, руководителю регионального отделения партии «Яблоко» в Москве, почему, имея такой опыт политических баталий, все-таки не прислушалось отделение к рекомендациям Центральной избирательной комиссии о том, что следует не только пытаться уведомить муниципальную комиссию о проведении того или иного партийного мероприятия, а также там есть такая... Мягкая рекомендация, да, попытаться удостовериться путем телефонного звонка или иным образом о том, что эта информация дошла до контрагента. И как выяснилось, вот этим обстоятельством ни Екатерина Михайловна, ни ее помощники и подчиненные по партийной линии озабочены не были. И в этой связи, раз вы уже пять лет занимаетесь этими вопросами, я вот и сформулирую свой вопрос. Вы, конечно, человек молодой еще, у вас все впереди, но как долго вы собираетесь соблюдать свою политическую девственность? Пожалуйста. Сами нарвались. Вышли от имени партии, вот сейчас примите, пожалуйста, первый у вас политический опыт. Мы у нас сейчас, говорится, покатаем. и не, не последний, Александровна. Я сразу еще отвечу на ваши претензии, которые прозвучали в мой адрес: я не обвинял и не возлагал на ЦИК России ответственность за всю деятельность муниципальных комиссий, что в 2014 году, что в 2019 году. Но я констатировал тот факт, что второй раз подряд муниципальные выборы в Санкт-Петербурге проходят со скандалом. и Это мы все знаем. Я думаю, что никто из здесь присутствующих этого отрицать не будет. И лишь просил ЦИК России о неких, некоторых дополнительных мерах в этой связи, конкретно в контексте изменения комиссиями своих адресов. И полномочия по направлению обращения в правоохранительные органы, я думаю, что у всех избирательных комиссий имеются, как у Санкт-Петербургской, так и у Центральной избирательной комиссии. Теперь отвечая на заданный мне вопрос, тоже про извещение. Партия Яблоко в этом электоральном сезоне в Санкт-Петербурге проявила максимальную добросовестность с извещениями избирательных комиссий муниципальных образований о своей партийной конференции, поскольку всеми доступными способами для извещения, то есть это, это телеграмма, это электронная почта, это личная, личный приход представителей в избирательную комиссию с бумажным извещением, это телефонный звонок. Вот всеми этими способами мы каждую из 110 этих комиссий пытались известить. Некоторые комиссии отсутствовали по своим адресам, две не были закрыты, там э, лично вручить бумажное уведомление э, нарочно не удалось. Кто-то не брал трубку. С этими комиссиями оставались только э, два оставшихся способа ⁇ это телеграмма и электронная почта. Ну, вот нашли способы борьбы с этим. Электронные почты внезапно изменялись, телеграммы оказывались врученными не тем лицам да. и так далее. Вот. Но мы сделали в данном случае для извещения избирательных комиссий все, что было в наших силах. Да, огромное спасибо Кацу, Ну, Видимо, мой вопрос там, да, он да, либо не, не понял, да, либо от него ну, от ответа ушел. Да, я говорю еще раз хочу, спасибо. Огромное спасибо Кацу, что приехал, и там немножко действительно... Навел. Мы с ним работаем, поскольку он приходит, действительно. Ну, хорошо. Вы, да, сейчас, Валерий сейчас вот тоже, прежде чем, Валерий за этот вопрос, вы, поскольку вы сравниваете, вы, наверное, знаете тогда, сколько тогда при ваших трудах, скажем, удалось зарегистрировать я, представителя яблока в 2014 году и сейчас? Я знаете. в 2014 году представлял другую партию. А? Я в 2014 году представлял другую партию. А ну вы просто говорите про дежавю, а что тогда? Так сколько у меня тогда, по поводу этих выборов. Хорошо, так сколько тогда? Не знаете, сколько тогда и сколько сейчас, раз вы про партию Яблоко Нет. Ну скажу вам, ладно, 99 было тогда, сейчас 328. Да, в этом да. году мы действительно выдвинули беспрецедентное выдвинули, количество кандидатов. И, да, и беспрецедентное и, количество отказов и, имеем. Да. И при наших усилиях огромное количество зарегистрировали. Мы не ждем от вас никакой благодарности, это было бы смешно и бесполезно, но, по крайней мере, честные и объективные оценки всесторонние. Того, что есть изменения, идут, и вы знаете, какие изменения были. У нас поменялся не только губернатор и председатель нашей комиссии неоднократно. И после этих выборов будут серьезные изменения. И уверена, что и не уровне, на муниципальном уровне тоже. Все. Коллеги, пожалуйста, у вас был вопрос. Да, Валерий Владимирович. Да. Да. Да, да, хотел бы тоже задать вопрос. Вы, раз вы занимаетесь избирательным процессом, то, наверное, знаете, что партия, имеющая фракцию в региональном парламенте, имеет право а, направить в каждую муниципальную комиссию своего представителя. При этом а, не, не принять этого представителя невозможно. Так, по крайней мере, требует закон. В связи с этим вопрос. А какую роль вот, во всем этом процессе играли ваши представители в избирательных комиссиях и сколько их там было? Это первая часть. Значит, на сегодняшний день лично я в том числе являюсь членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом совещательного голоса. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии есть член с правом принешающего голоса представитель партии яблоко назначенный по квоте высшего должностного лица санкт петербурга губернатором а, как вам известно там на поовину на половину губернатора а муниципальных что касается, что касается муниципальных комиссий то в прошедшем созыве да, муниципальных значит, советов у партии «Яблоко» не было представителей, которые могли бы назначить в эти комиссии членов с правом совещательного голоса. А после назначения выборов и подачи кандидатами документов для регистрации, кандидаты назначали членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Но я должен отметить, я опять же не смогу вам дать подробную статистику, но безусловно смогу привести примеры того, как права членов комиссии с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, не соблюдались абсолютно, в том числе, кстати говоря, в печально известном муниципальном округе Екатеринговский. Что касается нормы, позволяющей назначать значит, в избирательные комиссии членов с правом совещательного голоса, в межвыборный период, да, со стороны тех избирательных объединений, кандидатов, которые смогли избраться, то если мне не изменяет память, то они назначают в избирательную комиссию соответствующего уровня и в нижестоящие комиссии. Избирательная комиссия муниципальных образований, нижестоящими по отношению к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, не, не являются, если вы помните 67-й федеральный закон. Еще, еще раз что вы сказали. У нас э, вышестоящие, и комиссии возникают э, только в контексте... Нет, вы отсюда. скажите о порядке формирования муниципальных комиссий. Повторите фразу свою. Значит, по поводу членов с правом совещательного Можно голоса. сказать порядок формирования муниципальных комиссий. Скажите его, пожалуйста. Вы порядок сейчас отсылаете нас к 67 му Скажите, пожалуйста, порядок формирования муниципальных комиссий. Вы о нем сказали вначале, обвинив нас в чем-то, а сейчас Вы сказали его в новой редакции. Скажите... вот. Как вы все-таки имеете в виду, как формируется муниципальная комиссии? А, значит, я говорю сейчас про а, членов с правом совещательного голоса. Давайте, Простите, про сейчас отвечу на ваш вопрос да, а, в контексте а, членов комиссии с правом решающего голоса. Я думаю, что я не совру, если скажу, что а, избирательная комиссии муниципальных образований а, формируется в соответствии с действующим законодательством а, муниципальными советами, Часть из них назначается муниципальными советами по предложению избирательных объединений, прежде всего тех партий, которые имеют представительство в парламенте, в Государственной Думе в том числе. Вторая половина назначается по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, которая формируется уже в свою очередь на основе иных предложений, в том числе предложений избирателей. Возвращаясь к вопросу Валерия Владимировича. Поскольку, поскольку фракция «Яблоко» представлена в законодательном собрании Санкт-Петербурга, вопрос повторяю. Сколько человек вы, воспользовавшись этим правом, направили в муниципальные комиссии для того, чтобы иметь с ними возможность связываться, узнавать, где же они работают, по какому адресу, чтобы они могли от вашего имени представить уведомление о проведении конференции. Скажите, сколько таких представителей у вас есть? Значит, я сейчас Олег Олегович, если вам... можно, приготовьте, пожалуйста, информацию для Виктора Викторовича, которого он не владеет. Сколько же яблок имеет представитель в муниципальных образованиях? Илья Викторовна, если у вас есть такая информация. На сегодняшний, на сегодняшний день я вам могу э, ответить на вскидку, поскольку я, естественно, для этого заседания не готовил справку. У нас э, несколько э, человек, буквально единичные... Виктория случаи представителей, Виктория, представителей, извините, пожалуйста, истра, я вынужден вас перебить. Если вы к сегодняшнему заседанию не готовили справку, а пытаетесь говорить о том, что являетесь одним из, из организаторов избирательной кампании в Питере, то как вы шли на эту кампанию, не понимая, сколько представителей «Яблока» есть в комиссиях, в участковых, в территориальных, в муниципальных? Как можно идти на кампанию, не понимая, с кем вы идете, кто отставит ваш интерес? И потом вы предъявляете нам претензии, вы представители партии, претендующие на демократическое начало. Вы сейчас нас в течение наверное, минут 30 призываете к использованию, административного ресурса ЦИК для решения тех проблем, о которых мы говорим и не отрицаем, есть в Питере. Но вы не пытаетесь эти проблемы решить за счет использования потенциала партии. Ваши представители есть или нет, не знаете. Как вы с ними связь держите, не знаете. Компания уже скоро закончится, а вы даже не знаете, кто в ваших рядах борется за вашу победу. Извините. Но вы просто не даете мне ответить на вопрос. Пожалуйста. Если вы мне позволите на него ответить, то я вам отвечу на него. Николай Владимирович, что я уже теперь не знаю, и Валерий Владимирович. Не, не, хорошо, пожалуйста, пожалуйста, раз у нас если, если, если, если звучат... Поскольку вы ломанулись в открытую дверь, призывая нас к тому, что мы и так делаем, да, вы поним... да, поэтому, пожалуйста, полное вам право, давайте, да, пожалуйста, пожалуйста. Если уж звучат такие вопросы, то уж позвольте мне на них ответить. Да, Пожалуйста. У нас, безусловно, имеется несколько представителей Яблоко, Хотя, наверное, неконятно говорить представителей партии о членах избирательной комиссии, они, в первую очередь, являются членами избирательной комиссии, а не представителями избирательного объединения, которых их тогда рекомендовало. Но, так или иначе, у нас имеются такие члены избирательных комиссий, в частности, в муниципальном округе Владимирский в Санкт-Петербурге, по, по всем отказным решениям, которые были впоследствии отменены в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, этот член избирательной комиссии муниципального владимирский представила особые мнения, но я хочу обратить ваше внимание а, на вот что: а, избирательные комиссии муниципальных образований а, в Санкт-Петербурге имеют а, состав в восемь человек. А, приоритет, как вам известно, а, отдается при назначении а, по а, партийной квоте в эти избирательные комиссии. Все-таки а, партиям представленным в Государственной Думе. И больше того, муниципальные советы обладают определенной дискрецией при выборе того, представителей каких партий, предложивших членов избирательных комиссий, они назначают состав избирательных комиссий. Поэтому, к сожалению, несмотря на многие наши предложения о том, чтобы назначить людей в избирательные комиссии, и эти предложения делались э, э, и, и по линии э, нашей возможности предложить муниципальным советам э, кандидатуры, и э, по линии э, предложений Санкт-Петербургской избирательной комиссии, когда э, Санкт-Петербургская избирательная комиссия предлагает э, муниципальным советам кандидатуры. Эти предложения делались и неоднократно. Но как видите, э, лишь малая часть из этих предложений, э, действительно, из этих людей попала в состав избирательных комиссий. Может быть, может быть. Если бы больше а, представителей а, предложенных партий Яблоко попало в состав избирательных комиссий муниципальных образований, я в принципе рад, что вы подняли этот вопрос, может быть, не было бы к ним меньше в этом электоральном сезоне. Но, как правило, там оказываются представители а, каких-то довольно странных, с моей точки зрения, структур. Или партий, которые а, не представлены в целом в избирательном процессе и не участвуют в выборах, как правило, или а, внезапно активизировавшихся собраний избирателей по месту работы. Вот, и потом, собственно, эти члены избирательных комиссий, они от нас и от вас, а, как вы видели, я думаю, в Санкт-Петербурге, скрываются. Спасибо. Поэтому, спасибо да, за вопрос, да. спасибо за возможность я, да. Вы очень вот, молодец, достойно вышел. этой ситуации. В данном случае мы вас поддержим, поскольку именно Центральная избирательная комиссия да, предлагала Горосбиркому. Именно то, о чем вы сказали. Но в данном случае они нас пока не услышали. Но ничего. Присаживайтесь, пожалуйста, несмотря на наше такой да, отповедь. Да, но а, я полагаю, что при проекта постановления отменить решение Горазберкома в пользу представителей партии «Яблоко», мы не передумаем и примем их в таком виде, в котором рассматривали на рабочей группу. Коллеги. Да. Да, пожалуйста, если наши коллеги Алла Викторовна или Олег Олегович хотят что-то добавить, пожалуйста. Но я, конечно, не могу молчать, я Виктору Викторовичу все да, скажу, когда он приедет в Петербург, но мне хотелось бы проинформировать, Илла Александровна, вас, членов Центральной избирательной комиссии, что в этом году 717 кандидатов было выдвинуто в Муниципальные советы муниципальных образований, зарегистрировано 5326, 354 человека политической партии «Яблоко», более 60% было зарегистрировано. Рабочая группа рассмотрела 750 жалоб. Сроки подачи жалоб у нас вчера были последние дни, поэтому только те жалобы, которые через почту либо повторные, будем рассматривать, но уже поток их уменьшится. 174 решения ИКМО было отменено, 80 кандидатов были зарегистрированы решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии и далее на повторное рассмотрение в ИКМО остальные жалобы направлены. Что касается по формированию ИКМО. У нас, согласно уставу муниципальных образований, восемь э, членов избирательной комиссии в муниципальных образованиях и шесть э, политических партий в законодательном собрании. Поэтому около 110-30 представителей политической партии «Яблоко». Но здесь у нас сложный выбор. Не берешь «Яблоко» — обижается партия «Роста». Не берешь партию «Роста» — обижается «Справедливая Россия». Поэтому вот шесть политических партий в ЗАГСе, восемь членов ИКМО, поэтому у нас происходит такая вот ситуация. Ну, здесь это, мы с вами да, расходимся. Да, у нас иная позиция. Ну, бог с ним. Да, мы все-таки предлагали вам увеличить. Надеюсь, в будущем увеличить, это сделаете. Да. Для Санкт-Петербурга это важная, важный аспект для оздоровления общей ситуации. Ну, хорошо. Коллеги, еще что-то будете добавлять? Алла Викторовна Можно и справку? ваши коллеги. Да, пожалуйста. Да. Пожалуйста, пожалуйста, Валерий Ну Я хотел дать справку, но Сначала услышал с большим удивлением, что представитель Яблоко является членом комиссии, избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Для меня это было так... А что там? Это не принципиально. Я был членом комиссии ЦИК три года с совещательным голосом и работал полностью вот как член комиссии в соответствии с законом. Я не подписывал, не считал бюллетени, не подписывал, не выдавал, а все остальное я нес ответственность. Я впервые слышу, что организация, которая что-то сама не сделала, идет в высшую организацию и начинает сама на себя говорить. Это или университетская дова, или, как народ говорит, надо крест снять, что-то быть в одном состоянии. Это отвлечение. А теперь суть справки. 99 и 330. На 300, более чем на 300 процентов представителей яблока увеличено. Тем самым увеличено и количество и обращения, и все в таком же. А мы считаем на одного человека, так считают вся статистика. Поэтому не беспрецедентно увеличено, а уменьшено, если мы правильно посчитаем. Посчитайте. Сколько? 99 дали и 340. И проведите к единому знаменателю, и вы увидите, Спасибо. что вы не правы. Спасибо, Валерий Александрович. Хорошо, мы заканчиваем это обсуждение, затянувшееся. И у нас еще очень много вопросов. Валерий здесь если что, давайте, будьте добры, да, заканчиваем. У, -у, -у. у меня, коллеги, все-таки, поскольку мы рассматриваем еще какие-то системные вопросы, я обращаюсь сейчас к членам ЦИК, коллегам. Коллеги, мы с вами недавно приняли все-таки, учитывая практику, требования единые к, сайтам, к страницам сайтов территориальных комиссий. Это к муниципальным в меньшей степени относится, надеюсь, что вскоре этот вопрос будет решен. Я вам разослала рекомендации по содержанию этих сайтов, и вот давайте тоже системно будем работу проводить, и на следующей неделе, с учетом ваших замечаний, я буду готовить в регион письмо по поводу уже единого требования стандарта к сайтам вот, комиссии уровня территорий. Ну, я надеюсь, затем мы с муниципальными комиссиями. Хорошо, решим. спасибо. Значит, у нас, пожалуйста, мы... Да, я вас еще прошу, иначе мы... Я прошу, пожалуйста, Евгений Саныч, зачитайте мы, по проекту постановления, там постановляющую часть по да. первому, я поставлю да. на голосование. Значит, пожалуйста по потом второму нас да. нами рассматриваем да. следующее. Решение, решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года... Номер 119-33, 119-34, 119-35, 119-36, 119-37, а 22 июля 2019 года номер 120-61 отменить. Второе. Обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно смотреть жалобы Левина, Найденова, Цветкова, Кузнецова, Балабанова, Зуева и принять решение по существу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в настоящее постановление и судебной практики. Третье – опубликовать настоящее постановление соответствующих наших коллеги. Могу я поставить на голосование после нашего долгого обсуждения вчерашнего? Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Да, и Вячеславич, пожалуйста, проект там да. изещай с из постановляющую часть по третьему вопросу вот и давай решение Санкт-Петербургской Санкт избирательной комиссии от 20 июля 2019 года, номер 119-19, номер 119-15 отменить Второе – обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно смотреть жалобы Тюкачевой и Дергуновой и принять решение по существу, с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных в настоящем постановлении, а также судебных решений по аналогичному вопросу. и опубликовать наши решения. Просто поясню для тех, кто не в курсе: из пяти заявителей трое еще подали в суд, поэтому вот это нам пришлось добавить. Коллеги, ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался, принято единогласно. Благодарим вам, благодарим всех. Да, Викторович, вам успехов.